Gracias a Saime, a, a Manuel, a Antonia and a Yolanda. Eh, so query, abundant las palabras de Anton, that eh, confluences, candidatures of the unidad popular in tempo naccion effectively the mo grand mobilization that Galicia eh, Nunca mais о том, что мы помним о том, четыре года назад. Я думаю, мы не больше, чем 15 лет. И, по ремонту, я буду читать только поэма, который называется «Орание по дону». Я не знаю, но я думаю, что это очень много. Я хочу знать, что это называется это на которой я надеюсь отрефлектировать, или что чувствуют читатели, или что вы можете почувствовать по-особому, перед великими сокровищами вселенной. Молитва за обе, за моих моих моих моих моих моих моих моих моих моих моих моих моих моих моих моих моих моих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 Por la resta de historias que apañó un nuevo amor los meamos de or en maderas perdidas por los todos por todos los brancos que vemos esquimos por rasgu Johnsonson por free por hombre tranquilo segundos años por aquella emoción de nos carta rey por lo vigor daálcio sentimental do mundo por gusto de bósforo, de vainillas que hay. Navegarte по dentro no no ser в que По por los beisos impuros en que По estremezo, por los mil arroaces que brincaron por muros, por los hoyos de gata por на salud de dezo, por el o faro chantado en lo alto de nariga, del resplandor carnal que su herida ofentra, por las mechas que prenden los incendios la por las fotos de Adams en las paisajes más limpas, por el sol que tostó y progaba la bondad, por la voz de Veloso cantando fina estampa, por las mazarrinetas arrincadas de árbol, por la cumca que ofrece Furbarán de Nación, por Susana de Rembra se bellos aqueles, por los bellos que un día levantaron a rabia contra Franco aquel, por los sanos de Neves.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 serpa Pol imán que poneen na citaister polas manoss que amasan innovaron do amor pololos pobres de vís candaré de Mande polos